Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего видео это привет, новый подписчик. Я очень рада, что ты зашла на мой канал. В моем канале ты можешь найти расклады на Таро, на Ленорман. Также я дополняю Таро, или Ленорман. Да, как-то не сильно стандартно, но все же. Читаю по картам, выбирайте варианты, смотрите на какие-то свои жизненные ситуации. Я смеюсь. И я в халате. Да, что-то нестандартное вы все-таки увидите, потому что, по крайней мере, на других каналах я такого не замечала. Поэтому немножко позитива в твою жизнь, немножко моего смеха. Нет, я не пьяна, я просто смеюсь, мне просто смешно. И при этом я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, и своим любимым делом, и, и этим я хочу поделиться именно с тобой. Поэтому подписывайся, ставь колокольчик и не пропусти мои новые видео. Пока-пока!